Горе видеограф. Ну, я, я, я страшно, честно говоря. Как всегда страшно. Но я наложу все равно. Я имею в виду, не налож... я почти наложил. В добрый путь. Первый день это, друзья. Вот тряпки, все в тряпках. Я всегда все снимаю. Здорово. У меня две новости. Хорошая и плохая. Первая новость у меня появился новый. Пауэрбанк на 5300 миллиампер. На 6 часов можно заряжать, телефон вообще никаких проблем. Вторая плохая Чтобы ехать куда-то, куда нам нужно, нам нужно карту Без вот. вот карта никак. Вот она, карта местности. Я намордник забыл снять для ПЖ. Куда идем, не знаю. Куда-то идем. Салют! Салют! Салют! Салют! Мысли повыше не подготовился в общем друзья новый друг теперь у меня. находится он в эстопе здесь в новом мы сегодня будем тестировать мой новый новый power bank компании диджай все все уже приготовлено главное не терять ничего но все продумано достаточно серьезно наверное с этого с судя по всему, он небольшой он маленький я тебе поговорю он меньше кошки в два раза почти Умеет пользоваться. <с> Я-то не умею. <с> Новинка, друзья. Покупал фильтр, аквафор для дома. Хотел купить насадку. А, это все, что он может? А что он нужен? Если полностью откручивает, там фильтр будет виден. Фильтрируемая вода. Что? А, что? ты надеваешь сырую, и она фильтруется. Да. Написано 300 циклов, что-то такое. То есть можно из лужи наливать? Из лужи, ну я в принципе хотел... Нет, нет река, я хотел потестить из реки. Не знаю, уж будет у нас ну, там без, без меня без... это запрещенный контент а -а -а. В таком виде можно да в таком виде можно да но я наложу все равно я имею в виду, не налож... я почти наложил. Наложил, да. наложил после первого взлета особенно между березами когда это было это было круто выключить у, него, у тебя кстати почему-то дрожит этот дисплей так должно быть дисплей Нет. сейчас уже не дрожит у меня все дрожит внутри после сегодняшнего ты наложил <laughs> я наложил да. Здесь вот похоже на этот, который лесной парк, там тоже такие бугры. Я думаю, что вот там вот вниз дерево тоже хорошо будет. Здесь потерял телефон, да? Здесь я нашел. Уже. А как нашел, расскажи? По вот по музыке. Музыка. То есть теперь постоянно музыка включаем. Зачем музыка? Связала, да. музыка связала Смотри туда. Куда? Во. Интересно, ну, ну есть Да, вот такая вот Приход Тень есть. Чтобы взбодриться Ты Завел меня? Это уже было такое В каком-то видео это было не Когда шло. А, это эти Вагончики, да? <музыка> Друзья, у нас сегодня емка такая экстремальная и меня рассел сел сел аккумулятор на телефоне и вот видите у меня в я использую держаевский пульт как powerbank уже был 1 процент уже 4 процента 5 емкость поэтому удобная штука и для этого тоже универсальная вещь пауэрбанк можно с собой не брать да вообще обалдеть да друзья шашлыки никакие нельзя парках делать это вообще кощунство, я считаю да слушай форма отсюда хорошая да Знаю, ты знаешь, очень сложно Слушай, ну Тимашов сказал, что фото стейкинг это для очень продвинутых очень сложно ну, И да, вообще это да. лучше не заниматься в ну, Гем... вначале не надо голову забивать Ну вот ты, ты же здесь... голову забил свою Ну вот смотри, я, допустим, вот выставил, да, у меня резкость по пеньку пошла ну, первая Я снял, у меня все сзади, понимаешь, все в мыле как, как мне снять? Я хочу и пенек снять, и лопухи вот тебе в Ты Закрывайся, у тебя один стоит. Нормально закрылся, все. Нет, это, это все равно там все в мыле. Так ты туда потом. Понимаешь, вот ты, потом ты, туда. ты возьми вот телефон, который э, снимает, грубо говоря, все в резкости. Но ты да. сними ним палец. У тебя палец будет в резкости, даже на смартфоне. Да, и, и все задний, будет резко. И все будет размыто. Возьми и попробуй моем не будет чем ближе передний план тем он все равно мыли ты хоть 18 поставь, хоть 22 он будет подмыливать задний план И что поэтому делать? без стекинга никак ты не обойдешься если ты хочешь все в то есть если у тебя задумка снять пенек а то на есть надо программу плант... для телефона в стекинге снимать <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <minha> телефон <свеч> деревья вертикальные, точка золотая на, на вот эту точку и склон весь вот прямо да, вот в диагональ. диагональ. Да. Так? Да. Так. так? Кто нашел точку? Овия. Видите, даже бросил штатив профессиональный, про фото, про. бросил, и использовать стал какой-то штатив красного цвета. А, я понял, ты под это... А, этого... слушай, смотрите, у меня 28... А, в принципе, залезло тебя... все, что у тебя. Нет. Нет. Друзья, посмотрите, какую ветку я нашел. Это древние листницы, Посмотрите, каких они размеров. И вот эта горизонтальная ветка, которая здесь... С той стороны, видите, огроменная дереза, она завалена уже. Но в ту сторону я считал, что не очень красиво будет. Посмотрите, какие они огромные. Они просто гигантские. И мы сейчас будем с вами ракурс искать чтобы вот эта ветка попала в кадр вы ну поможет нам конечно в этом фигма и сируи Но у нас сегодня полный набор облет сегодня облет Поспирали по спирали облет ваш облет по спирали так и так друзья еще одна вещь которая нам понадобится поскольку объект находится далеко ветка. И вот видите, здесь склон такой небольшой. Я решил, чтобы все это выстроить правильно, поскольку я начинал выстраивать с горизонта, но горизонт здесь неровный. Что для этого нужно сделать? Видите, с верхней части у меня есть уровень. Я поставил его точно посерединке. Сейчас буду ориентироваться именно по уровню. В этом случае это имеет смысл. Я закрылся на минус треть Простите за мой говор. У меня сейчас зубы меняются. Прикус, поэтому такой у меня шепеляю. Кто-то говорил про быстрораскладывающиеся склад. Есть быстрораскладывающиеся складывающиеся. склад была бы там кнопка, раз и зафиксировал. А те говорили люди про какие-то специальные штативы за 20 тысяч. Вот. В общем, друзья, могу сказать, что всего. Удачно рассказать, попрощался. Нет, я сказать, что подписались на канал люди, не забыли. вот, друзья, какое мы сегодня место не спал. С лиственницами, с огромными. Сейчас. Что скажешь? облет получился сегодня? Полный облет дерева дерево где-то оно... нереально явно как у тебя динозавр это речь про то, друзья, что люди говорят, что слишком контрастный цвет в лес не надо ходить, он видите сегодня соловать, над нами сидит вот прямо над нами вот ну вот прямо над нами вот мы сегодня показали очередной раз с Павлом, что это неверное, потому что мы сняли сегодня дерево с подсветкой. Да, он, кстати, ландыш. Ландыш, да. Друзья, приходите, палец челюстинцев. Здесь, я думаю, что раздолье для пейзажного фотографа. И не только, я думаю, что и средства не поснимали. Правда, я сегодня говорить плохо могу. У вся челюсть с ходуном ходит. Не привыкли мышцы еще. Но в общем, получилось Дай-ка я сниму, сказал Павел, и пошел. Не, ну вот, чисто, телеган, да, ну. грузчиц, Нет, ты же когда мы ездили, помнишь, что говорил, когда мы проезжали по, дороге, ну, по ну, дороге? Я туда, кстати, собирался в эти выходные, но... Ну и... Там цветы уже все отцвели, скорее всего. Да Ужина... -то? Они. Нет, я имею в пакеты Новый уже видос... валяются. Не знаю. Может, поближе подойти? Подойди поближе. Мы тоже подойдем поближе, посмотрим, что это за показания секретные. Опять фокус стекинг, да? Нет. Нет? Подведем итоги, друзья. Что у нас сегодня с Павлом получилось, как он говорил в рынке? Бам, Сигма, диджей Диджей Звезды сошли. Да. это миссия, ребята. Вы представляете, что будет, когда мы выберемся в правильные места, да. да? Что будет? Кстати, да, надо поехать. Пошли.